Тюмень. Ёжик. Ёжкин кот. Кто победит в битве титанов? Сегодня вся игра – это битва титанов. И получит заветный кубок. Только один вопрос может решить судьбу Кубка Канала НТВ. Брейнринг. Финал на НТВ. Тележурнал о развлечениях «Тайм Аут» снова на канале НТВ «Америка». Смотрите по вторникам, средам и субботам. «Тайм-аут» – ваш выход в свет. Она сказала мне «да». И это вызов. У нее толпы поклонников. Миллионы влюблены в нее. И она ждет меня. Первая передача «Новый герой». «Новый сезон». Воскресенье на НТВ.